Уважаемые члены профсоюза, к нам обратились представители Газпромбанка с предложением перейти с зарплатными картами на обслуживание Газпромбанка. С чем это связано? Это связано с тем, что большая часть студентов, ординаторов, аспирантов уже перешли, и преподаватели и работники тоже самое у нас уже перешли в Газпромбанк. Что это дает? Это дает ряд удобств при обслуживании в этом банке. И кроме всего прочего, у нас есть такая возможность получить призы от этого банка для членов профсоюза. Для того, чтобы перейти для обслуживания в Газпромбанк, для этого надо сообщить ваше желание. Для того, чтобы можно было заказать карту Газпромбанка, а потом написать заявление, и, собственно говоря, больше вам ничего не потребуется. Для того, чтобы обслуживаться, Ну, во-первых, удобное приложение. И есть возможность, во-первых, пользоваться переводами, получать... Любые денежные средства, независимо от банка, например, вы можете по карте Газпромбанка получить деньги в любом Сбербанке, Альфа-банке, ВТБ-банке, любой банкомат, который присутствует, оплачивать без комиссии. Денежные переводы точно так же переводятся без комиссии. Ну и... Очень хотелось бы, чтобы наши члены профсоюза по результатам этих акций, которые с участием профсоюза проводятся, были вознаграждены подарками. Все присутствующие уже перешли. Можете поделиться своим мнением. Ну, Очень удобно при оплате коммунальных платежей, которые мы оплачиваем по карте Госпромбанка без комиссий. Ну, также перевод на карту, допустим, на другую, тоже без комиссии «Газпромбанк» предлагает новую зарплатную карту с умным кэшбэком. За две минуты мы расскажем, почему ее стоит оформить. Самое главное – карта позволит вам ежемесячно получать кэшбэк до 10% в категории с максимальными тратами, а также полпроцента за все остальные покупки. Вам не нужно ничего выбирать – Банк сам определит категорию, в которой было больше покупок за месяц. Вы просто совершаете покупки, а часть потраченных средств возвращается обратно на карту живыми деньгами. Зарплатная карта «Газпромбанка» — это бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков по всему миру. Дополнительные карты для ваших родных и близких. Получать кэшбэк или копить мили можно всей семьей. Бесплатная услуга информирования по совершенным операциям. А также дополнительные скидки от платежной системы МИР. Все необходимые операции вы можете совершать через мобильное приложение. Переводить средства по номеру телефона и номеру счета в крупнейшие российские банки без комиссии. Открывать накопительные счета и многое другое. Через мобильное приложение удобно обратиться за кредитом. Банк сформирует предложение индивидуально для вас и покажет возможные варианты кредитования. Выбрать предложение, подписать договор и получить одобренную сумму вы можете, не посещая отделение банка, где бы вы ни находились, в течение 30 минут с момента подачи заявки. Также для держателей зарплатных карт доступно оформление ипотеки на льготных условиях. Для оформления умной карты просто сообщите о своем желании в вашу бухгалтерию или позвоните менеджеру банка по работе с зарплатными проектами.